Теплый праздник, праздник Рождества. Мы друг другу скажем теплые слова. Тихо снег ложится за окном. Пусть улыбки ваши в этот дивный день будучи счастьем нашим и подарком всем. Льются. Звонки, жизни, счастья и добра. Озаряя мысли, светом рождества. Озаряя мысли, светом рождества.